быть понятным. А теперь этапы настройки электронных журналов и дневников. Пожалуйста, Егор Александрович. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Как уже было анонсировано на своем выступлении, я вам расскажу про те этапы, которые вам необходимо выполнить, пройти для настройки электронных журналов и дневников в образовательных организациях Оренбургской области. А помимо этого, я пытаюсь обратить ваше внимание на те нюансы в этой работе, с которой вы можете столкнуться. Итак, работа в рассматриваемой платформе построена на взаимодействии с региональными информационными системами Оренбургской области, поэтому она, данная платформа может по праву называться региональной информационной системой, региональными электронными журналами. В основном образовательные организации работают с региональной информационной системой электронной школы, также сейчас добавляется у вас региональная информационная система, электронных журналов и дневников. Обе системы находятся в закрытой части сети. Пользователи же будут работать с электронными журналами через портал, который размещен по адресу edu.orb.ru. Если вы использовали старый, адрес для доступа к порталу это услуги.org.ru, то сейчас вы можете обратить внимание на то, что включена переадресация и вы попадаете, соответственно, уже сейчас на новый адрес системы. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению тех действий, которые вам нужно пройти в закрытой части системы, я бы хотел обратить ваше внимание на открытую часть системы, на тот портал, на котором будут работать в основном пользователи, получатели данной услуги. Значит, прежде всего, перед началом работы, конечно же, необходимо ознакомиться со всеми руководствами для всех категорий пользователей. Руководство представлены на центральной части портала. Также обращаю ваше внимание на то, что на центральной части портала выведен отчет о внедрении, в котором вы можете получать статистические данные о состоянии внедрения в муниципалитете, в школе, соответственно, это то количество учителей, которые выставляют оценки, то количество родителей, которые воспользовались услугой и многое другое. Как уже было отмечено в выступлении Веры Ванны для доступа к данной услуге у нас будет единая точка входа, соответственно, и пользователям необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг. При этом учетная запись должна быть подтвержденной, и в личном кабинете пользователя обязательно должна быть внесена информация о СНИЛСе, так как СНИЛС является уникальным модификатором пользователя в системе. В случае... Но в точка авторизации, да, вы видите еще есть кнопка вход для О, ее могут использовать школьные администраторы и здесь доступ по логину и паролю, совпадающим с тем паролем, который вы используете для входа в электронную школу. Значит, в случае возникновения каких-то трудностей при работе системой, вы можете обращаться в техподдержку, конечно же, предварительно ознакомившись с руководством пользователя. Для доступа в техподдержку используется тот же админный пароль, который вы используете для доступа а, в электронную школу. А теперь а, перейдем к этапам настройки в закрытой части а, системы. Одной из задач, которую решает а, региональная информационная система электронной школы, является учет а, участников образовательного процесса. Поэтому вы знаете, что она уже содержит информацию о педагогических работниках, о классах, учащихся, о родителях и представителях учащихся. Все эти данные будут автоматически один раз в час попадать в систему электронных журналов и дневников. Но здесь необходимо отметить несколько моментов. Соответственно... Первый этап вашей работы, который на самом деле выполняется на протяжении всей работы с электронными журналами, журналами это корректировка данных в региональной информационной системе электронная школа. Значит, у всех записей в таблицах учителя, ученики, родители, соответственно, необходимо заполнить полис НИЛС при его наличии. Соответственно, поле SMIL заполняется в следующем формате три числа-3 числа-3 числа, числа пробел и последние две цифры. Роль пользователя в системе определяется по той таблице, в которой расположена запись. Соответственно, запись о Соответственно, если на портале на портал заходит учащийся, и в этом случае происходит проверка, идет поиск по снилсу. Если снилс найден в таблице учащихся, тогда, соответственно, данному пользователю дается доступ к дневнику учащегося. Если в результате проверки снилс пользователя найден в таблице учителя, в этом случае, соответственно, выдается данному учителю роль пользователя-учителя, и он, ему доступны те журналы, в которых он... Работают журналы тех классов и по тем предметам. Соответственно, роль пользователя, вот в самих этих таблицах вы можете в электронной школе увидеть поле «Роль пользователя». Это поле вы заполняете обязательно только для такой категории, как «Зауч». Соответственно, вы находите в таблице «Учителя», находите тех пользователей, которые должны получать общий доступ к системе, это заучи и администраторы системы. Им, им необходимо обязательно проставить роль пользователя зауч. А для всех остальных пользователей, для учителей, учеников, для родителей, соответственно, вы уже проставляете роль пользователя по возможности. Значит, а также один момент, который нужно учитывать в своей работе, Особенностью взаимодействия электронной школы с другими информационными системами региональными является то, что для того, чтобы информация о ученике попадала в электронные журналы, необходимо, чтобы у нее обязательно было заполнено значение поля региональный идентификатор. Это поле заполняется автоматически при взаимодействии с региональной системой контингент, Поэтому для того, чтобы это поле было заполнено, обязательно ученика должны быть указаны и фамилия, и отчество, дата рождения, пол, и документ, удовлетворяющий личность учащегося. Если поле «Региональный идентификатор» не заполнено, в этом случае, соответственно, такие записи не будут попадать в систему электронных журналов и дневников. Значит, далее. Основными получателями услуги, конечно же, являются родители. И у родителей есть две возможности получения услуги. Либо они приходят в образовательную организацию и пишут заявление о необходимости предоставления услуги, либо могут подать заявление в электронной форме. Тут все зависит от ваших внутренних регламентов, как вы это пропишете. Если родитель пришел в школу написал заявление соответственно, о том, что он хочет получать информацию о успеваемости ребенка, в этом случае он э, не будет получать информацию, даже если зарегистрируетесь на госуслугах, до тех пор, пока вы не проделаете следующие действия. Вам нужно обязательно в э, информационной системе электронная школа, в таблице родителей, представителей учащихся, соответственно, добавить информацию о данном родителе после чего перейдя в таблицу ⁇ Учащиеся образовательные организации ⁇ найти, соответственно, ученика, который является сыном или дочерью данного родителя, и э, связать ученика с родителем, заполнить, соответственно, вложение полей ⁇ Мать ⁇,⁇ Отец ⁇,⁇ Законный представитель ⁇ Корректировка данных ⁇ это один из важнейших этапов работы системы, так как... Если, соответственно, в ваших информационных системах будут представлены неполные, некорректные данные, в этом случае либо родители не смогут получать услугу, либо, соответственно, записи по не будут попадать в систему электронных журналов и дневников. Далее перейдем к тем действиям, которые необходимо выполнить при работе с региональной информационной системой электронных журналов и дневников. Данная система в основном будет использоваться на этапе настройки журналов, она также находится в закрытой части, для доступа используется тот же логин и пароль, который вы используете для доступа в электронную школу, Единственное, нужно выбрать проект, соответственно, дневники и журналы. Итак, первое, что необходимо сделать, это заполнить таблицу ⁇ Учебные периоды ⁇ Соответственно, здесь вы берете ваш календарный учебный график и вносите информацию о датах начала и завершения каждого из периодов. Если школа работает, например, и по триместрам, и по полугодиям, в этом случае вы выбираете несколько учебных периодов и заносить эту информацию. Следующим шагом в работе с системой является заполнение информации о расписании учебных звонков. Для этого необходимо создать группу учебных звонков. Соответственно, если школа работает в первую смену, вы добавляете просто название учебной группы, к примеру, первая смена. Если школа работает в несколько смен, можно внести соответственно, несколько учебных групп, например, первая или вторая смена. Когда учебные группы внесены в систему, мы переходим к заполнению таблицы расписания звонков, в которой необходимо указать время начала и завершения каждого из уроков по указанным ранее группам учебных звонков. Итак, для того, чтобы в расписании класса отображалась информация о тех учебных кабинетах, которые проходят занятия, необходимо заполнить таблицу учебные кабинеты. Данные действия при этапе внедрения электронных журналов не обязательно, так как в принципе журналы будут работать, даже если вы не заполните сразу же эту таблицу, но мы рекомендуем, чтобы информация была все-таки более полной, Конечно же, когда электронные журналы будут заведены на все классы, вернуться к работе с этой таблицей и внести соответственно эту информацию. Также нужно отметить, что сведения по группам учебных звонков, расписания учебных по учебным кабинетам, эти данные все будут автоматически переходить в систему после перевода ее на новый учебный год. То есть эти данные заполняются только один раз и в соответствии уже в следующем году, если вы это сделаете в этом, то вам эти данные повторно заполнять не нужно будет. При необходимости нужно будет только внести некоторые коррективы. Перейдя в таблицу настройки образовательного учреждения, вы можете ввести предварительные настройки. Что здесь необходимо заполнить? Выбрать тип оценивания по умолчанию в системе. Сейчас есть два типа оценивания: это привычная нам э, пятибалльная система оценивания, плюс еще есть э, пятибалльная система оценивания с возможностью выставления а неоттестации. По умолчанию в системе установлена пятибалльная система оценивания. Э, соответственно, вы можете добавлять э, свои системы оценивания при необходимости. Данные действия подробно описаны в руководствах, с которыми, конечно же, необходимо будет ознакомиться. Единственное, я отмечу, настройка данной таблицы осуществляется в начале учебного года, а смена, соответственно, системы по умолчанию, системы оценивания по умолчанию посреди учебного года может привести просто к потере данных. Поэтому этого делать посреди учебного года, конечно же, не стоит. Учебный период по умолчанию, если школа работает по нескольким учебным периодам, то вы выбираете тот, который наиболее распространен для вашего образовательного учреждения. Например, если, соответственно, все классы работают по четвертям, а только 10-11 по полугодиям, естественно, учебный период по умолчанию будет по четвертям. О параметрах доступа к журналам я поговорю буквально на следующем слайде. Срок uh, выставления оценки в днях. Uh, здесь вы управляете uh, тем количеством дней, которые выдается учителю на uh, редактирование урока. Соответственно, uh, если вы устанавливаете, к примеру, 7 дней на редактирование занятия, то uh, по прошествию 7 дней uh, после uh, даты проведения урока учитель не сможет уже внести какие-то изменения, например, добавить домашнее задание или тему урока, или выставить какие-то оценки. Данный параметр удобен для вот, ужесточения, может быть, контроля заполнения журналов. Соответственно, вы видите, что если журналы пустые, значит, учитель вовремя не заполняет соответственно, информацию о оценках домашних заданий. Значит, здесь, на что бы я еще обратил внимание, это идентификатор организации VC, который вам необходимо будет всем заполнить. Чуть позже я расскажу, как вы можете узнать эту информацию, а сейчас мы перейдем к параметрам доступа к журналам. Есть три варианта доступа. Первый вариант доступа, когда вы даете права просматривать и редактировать журналы всем, соответственно учителям и классным руководителям, то есть все работники может, могут просматривать и редактировать любой журнал. А второй вариант доступа, когда журналы могут просматривать все работники, но редактировать журналы они могут только, соответственно, свои, те, которые привязаны к данному пользователю. И третий вариант доступа, самый распространенный, который чаще всего используют образовательные организации, это просмотр и редактирование журналов только текущего пользователя. Также необходимо отметить, что для настройки прав доступа по конкретным типам оценки вы можете использовать таблицу настройки прав доступа. На этапе первичного перехода, я думаю, вы можете ее не заполнять, а ограничиться только тем количеством дней, которые вы укажете в основных настройках ОУ. Завершая первичную настройку системы, вам необходимо перейти в таблицу управления услугами и заполнить информацию по тем услугам, которые вы оказываете в электронном виде. Соответственно, ну, в данный момент нас интересует услуга предоставления информации о текущей успеваемости, соответственно, вы выполняете электронные журналы и дневники. Если вы используете региональную систему, Систему, соответственно, указываете на системы, выбираете из списка а, ГНУСО а, и заполняете а, другую запрашиваемую информацию. Следующий этап по работе с электронными журналами – это формирование непосредственно самих журналов. Это самый трудозатратный и самый ответственный этап в вашей работе. Делится, во-первых, он осуществляется по классно и делится на два этапа. Это формирование учебной нагрузки по классу и, соответственно, генерация журналов по сформированной учебной нагрузке. Итак. Для формирования учебной нагрузки вам необходимо выбрать классы из таблицы классы. Рекомендую э, начинать работу по параллелям. Например, вы э, начинаете с первых классов, э, выбираете класс 1А. Э, данные в таблицу класса попадают автоматически из э, электронной школы, поэтому обращаю ваше внимание на то, что э, Почти все поля, заблокированными изменения. на изменения, доступны только для поля период обучения. Если период обучения отличается от основного, вот, например, в 10-11 классах, 10-11 учатся по полугодиям, а все остальные по четвертям. Если он отличается, то здесь необходимо, конечно же, изменить период обучения. Выбрав класс, спускаетесь в таблицу «Учебная нагрузка» и формируете учебную нагрузку согласно учебному плану вашей образовательной организации. Соответственно, определяете предмет, учитель, количество часов в неделю на изучение предмета и общее количество часов в год. Итак, вы добавляете записи по каждому предмету для данного класса. В системе есть список из 43 предметов. Данные, данные этого списка берутся из справочника электронной школы. Вы можете добавлять свои предметы, если, к примеру, у вас не сходится название с тем, что вписано в учебный план. Добавление собственных предметов подробно описано в руководстве пользователя. Здесь необходимо обратить внимание на наличие такого поля, как учебные группы, если, соответственно, предми... изучение предмета делится на группы, например, это уроки технологии, когда группы есть мальчиков, девочек или у иностранных языков часто бывают внутри одного класса несколько подгрупп английского языка. В этом случае, соответственно, сюда вы прописываете то название группы, которое будет отображаться в предметной странице после генерации журнала. Это второй этап. Итак, если у одного учителя, ведущего занятия в этом классе, занятие делится на группы, в этом случае просто через запятую указывается, примерно, на слайде «Информатика» группа 1 и группа 2. Как я сказал, это весьма трудозатратный процесс, и здесь вам необходимо ознакомиться с руководством, в котором подробно описаны те моменты, те действия, которые вам необходимо выполнить для того, чтобы облегчить свою работу. Мы с вами понимаем, что если в параллели несколько классов то учебная нагрузка у них будет, конечно же, совпадать в основном. А меняться будет только учитель-предметник чаще всего. Соответственно, в системе есть возможность копирования записей, которая позволит вам достаточно легко и быстро сформировать учебную нагрузку на всю параллель, если вы, соответственно, заполнили ее для одного класса. Все это подробно описано в руководстве. Следующий этап. После наполнения учебной нагрузки вам необходимо уже сгенерировать сами журналы по учебной нагрузке. Для этого в систему добавлена обработка, которая вызывается нажав на вкладку Дополнительно генерация журналов. При этом автоматически будут создаваться журналы тех предметов, которые вы формировали в учебной э, нагрузке. Э, я рекомендую вам э, для начала заполнить учебную нагрузку для одного класса, после чего э, -э, проверить, что все верно, э, верно выбраны преподаватели. Часто бывает такая ошибка из-за невнимательности, когда э, из-за неверно выбранного преподавателя, соответственно, после генерации журналов доступ к журналу получает э, не тот пользователь. Значит, создайте учебную нагрузку для одного класса и сгенерируйте журналы. После генерации журналов автоматически в них попадает весь список учеников класса, которые, соответственно, попали в электронный журналы. То есть список учеников класса вы можете не заполнять, если, соответственно, вам нужны все ученики класса. Если вам необходима только какая-то группа учащихся, в этом случае. Такое часто бывает при, работе, при изучении английского, немецкого, например, языка. В этом случае вам необходимо отредактировать список учащихся вручную. Сгенерировали журналы для одного класса, убедились, что все хорошо, правильно. Соответственно, скопируйте учебную нагрузку для, например, первого Б класса, запустите. Звук есть? запустите обработку генерации журналов, в этом случае, соответственно, добавится журналы первого B класса, а журналы первого А класса будут обновлены, если вы вносили какие-то изменения в данные журналы. Итак, в принципе, на в формировании журналов завершаются те действия, которые вы выполняете непосредственно в закрытой части системы. Перед вами и в принципе журналы уже доступны для редактирования и внесения в них информации основными категориями пользователя, пользователей, соответственно, пользователей школы, это учителями. Значит, перед вами на слайде Соответственно, работа в открытой части системы это тот функционал, который доступен за школьному администратору. Вы увидите здесь большое количество различных возможностей. Поэтому, естественно, я не смогу вам сейчас подробно рассказать обо всем, а только выделю несколько важных моментов. Так говоря о настройках образовательной организации, Вспоминайте, в закрытой части была такая таблица. Мы говорили о том, что вам необходимо получить информацию об о, о, идентификаторе организации ВИСЕ. А что для этого необходимо сделать? Нужно назначить э, одному из э, учителей э, вашей образовательной организации, определить его в одну из системных групп э, э, в, на госуслугах. Например, вы можете взять какого-нибудь зауча и, соответственно, определить его в системную группу заучи. После чего Зауч регистриру... регистрируется в системе, не регистрируется, а проходит авторизацию в системе электронных журналов. И авторизировавшись в системе переходит по ссылке, которая представлена на слайде. При этом у вас откроется информация об авторизации в ЕСЕ. Вы здесь видите сокращенное наименование образовательной организации, видите идентификатор организации в ЕСЕ и ту группу пользователей, который привязан данный пользователь. Вот этот идентификатор вам нужно скопировать или записать себе и вернувшись в закрытую часть системы. В таблице настройки образовательного учреждения, соответственно, внести информацию о модификаторе организации VC. А для чего это нужно? А, данные действия впоследствии позволят нам а, уйти а, от а, авторизации системе через логин САЖ, соответственно, когда а, все а, организации заполнят а, Значение данного поля мы сможем отказаться от сторонней авторизации и управления ролей перевести только на госуслуги, соответственно, на системные группы в госуслугах. Поэтому это то, что необходимо обязательно сделать. Следующее, о чем, что необходимо отметить, это возможность генерации расписания. По шаблонам расписания. Сейчас уже у вас наверняка в школьных имеются устоявшиеся расписания, поэтому учителям очень сильно помогает в работе следующий функционал. Вы можете создать расписание, к примеру, на параллель 11 классов для того, чтобы учителя не вносили номера своих уроков вручную. Сгенерировать расписание, например, на целую четверть или на месяц или на неделю. Очень часто бывают различные подвижки в расписании, поэтому мы рекомендуем генерировать расписание на небольшие периоды, для того чтобы можно было внести правки, если, к примеру, вы допустили ошибку в формировании шаблона расписания. Для доступа к журналам используется, соответственно, иконка журнала на рабочем столе пользователей. Необходимо отметить большой объем статистических данных, которые вы можете воспольз... получить, воспользовавшись следующими иконками. На слайде вы видите небольшой да, фрагмент тех отчетов, которые вы можете получать из региональной информационной системы. Также вы можете формировать свои собственные отчеты. В воспользовшейся иконкой родителей вы можете контролировать соответственно, то количество пользователей, которые используют систему, которые зарегистрированы именно в системе. При этом можно смотреть, зарегистрированные ли учащиеся в системе, используя данный функционал. Мы говорили о том, что система является региональной, и вы видите на данном слайде, какой уже. Функционал разработан для взаимодействия с другими оригинальными информационными системами. Вам доступен перенос оценок между журналами, если ученик посреди учебного года переходит из одного класса в другой. Доступен перенос четвертных итоговых оценок из электронных журналов в вашу одну из основных информационных систем, в электронную школу. И также доступен перенос оценок. За различные тестовые мероприятия из региональной системы могу напутать оценка образовательных достижений учащихся в Оренбургской области, соответственно, в электронные журналы. На данном слайде необходимо отметить большую возможность по подаче заявлений в электронном виде. И вот здесь возвращаемся к вашим муниципальным регламентам. Я говорил о том, что, в принципе, родитель может либо написать заявление о доступе к дневнику в образовательной организации, либо он может подать электронное заявление. Вот если, соответственно, родитель подает заявление на доступ к дневнику, в этом случае он может прямо на портале выбрать соответственно у себя в личном кабинете иконку доступ к дневнику. При этом ему необходимо заполнить, соответственно, сведения родителей. Часть сведений будет переноситься автоматически после его авторизации. Сведения об ученике при этом обязательно заполняется фамилия, имя, отчество, паспортные данные. При возможности, при наличии заполняется сменс. И как только Родитель нажимает кнопку «Подать заявление», осуществляется поиск такого ученика в ваших региональных информационных системах. Соответственно, в ту школу, в которой он обучается, будет попадать заявление о том, что такой-то такой-то родитель хочет получить доступ к дневнику данного учащегося. Если данные в системах «Электронная школа» введены некорректно или в недостаточно полном объеме, например, у учеников отсутствуют документы, удостоверяющие личность, в этом случае, конечно же, родитель не сможет получить информацию об успеваемости учащегося, так как ученик не будет найден просто в ваших информационных системах. Такие заявления, которые подают родители, вы сможете видеть в личном кабинете ЗАУЧа, воспользовавшись иконкой заявления родителей. Соответственно, в данном, на данном слайде вы видите пока что просто нету заявлений для рассматриваемой образовательной организации. Но я вам просто вкратце расскажу, что, собственно, вы будете делать при принятии решения, дать доступ соответственно, данному пользователю или нет. Вы открываете заявление, сверяете, соответственно, Данные о заявителе, данные о учащихся, у вас есть личные дела, вы можете определить, действительно ли является данный, родитель, данный заявитель родителем этого ученика. При принятии решения принять заявление автоматически данные по заявителю будут попадать в систему электронной школы и связываться в этой же системе с тем учеником, на которого подается заявление. При этом, соответственно, это освобождает вас от работы по внесению этих данных вручную. Специально для доступа учащихся в систему добавлено расширенный функционал, добавлена возможность доступа по неавторизированной записи в системе ECIA. Соответственно, если учащиеся захотят получать доступ к, своей, к информации о своей текущей успеваемости, и у них не подтверждена запись в системе ESEA, в этом случае можно добавить такой доступ, воспользовавшись мобильным телефоном учащихся, Здесь вам необходимо, наверное, продумать те заявления, которые будут заполнять ученики на доступ к своим журналам, но в личном кабинете функционал уже разработан, вы можете воспользоваться кнопкой заполнения мобильного телефона», «Найти нужного учащегося» и, нажав кнопку «Изменить», соответственно, «Внести данные по мобильному телефону». После того, как вы это сделаете, ученик сможет заходить в систему по неподтвержденной учетной записи в системе Много Несколько вопросов было по возможности резервного копирования данных. В системе предусмотрен экспорт данных по вашей образовательной организации, и вы можете... Им воспользоваться, например, раз в неделю, в месяц, соответственно, выгружать свои данные для резервного их хранения. Также рекомендуем в конце какого-то учебного периода или просто раз в месяц экспортировать в Excel сами журналы. Также для их резервного хранения это все доступно в таблице отчеты. Были вопросы по доступу к данным за прошлые годы. Вы видите в примеры из Псковской области, которые также используют данные журналы. Архивное хранение данных предусмотрено. На вкладке меню уже буквально в следующем году, когда этот учебный год закончится, у вас будут добавлены данные по 2017-2018 учебному году. Завершаю свое выступление. Завершая его, я хотел бы отметить, что, конечно же, мы рассмотрели с вами не весь функционал. А в основном рассмотрели действия, Администратора системы, которую ему необходимо выполнить на этапах настройки. Еще раз прошу вас ознакомиться с руководствами пользователями, пользователями перед работой в системе. Большое спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, вы можете их писать в чате для вопросов. Спасибо большое, а... Егор Александрович, за сообщение.